скажи, пожалуйста, президенты и правительства меняются в России иногда, а патологическая ненависть к Кавказу остается неизменной. Это что? Какое кредо у них? Это история. Как только сменится власть в РФ и придут нормальные люди, будут ли санкции сняты в ускоренном, в ускоренном режиме? Просто спрашиваю. Вообще, сама такая постановка, что придут нормальные люди к власти в РФ. Мы уже лет 400 ждем, когда туда придут нормальные люди. Я, я надеюсь, что они в конце концов придут туда, но, к сожалению, пока ни разу еще не было такого, чтобы они туда приходили. Вот ни разу еще не было. Нет ни одного, ни одной власти, ни одного режима нет в этой стране, который бы можно было назвать нормальным. Уж нам-то это не знать. Для многих Ельцин был нормальным для западных стран. Для них Путин был нормальным до определенных пор. Но мы-то с вами знаем их нормальность. Мы с ними со всеми воевали. Так что для нас там никогда не было никого нормального. Я надеюсь, что будет. Конечно, мы будем оптимистами. Но пока такого не было. Что касается санкций, я не знаю, как они будут сниматься, как, какие там вообще процессы, понятия не имею. Как ты думаешь, нажмет ли Путин на красную кнопку? А, я думаю, нажмет. Я думаю, нажмет. А, если будет ситуация, при которой нужно будет нажать. Я думаю, нажмет. Не стоит как-то не, недооценивать его. А, Путин человек, сколько ему там, уже лет 70 я думаю, для него сейчас не, не проблема будет нажимать на эти кнопки. Раньше, там года два назад, даже год назад, и до этого времени, всевозможные там, эти эксперты, они говорили, Путин никогда не будет воевать с Западом. Ну, посмотрите, у них там все родственники, у них все деньги здесь, у них все родственники здесь учатся, работают, живут. Что вы думаете, он развяжет войну со странами, где, где их семьи живут, там имеют недвижимости и так далее. А вот сейчас было бы интересно да, спросить экспертов: вот вы вроде бы так обещали, зарекались, а война, по сути, уже развязана, идет, и, и всеми этими средствами он пожертвовал и, и а, имуществом, которое сегодня арестовано а где-то даже изъято, и этим всем пожертвовал, и учебой своих там родных и близких всем этим а, пожертвовал. Потому что да не является это, это все это для него ценностью, понимаете. Там уже кукуха вообще поехала, там совершенно другие ценности. Надо эти моменты учитывать, его психологическое состояние нужно понимать. И это не молодой человек, он уже жизнь прожил, теперь он может ставить перед собой совершенно другие цели. Здесь важно другое. Я, я не столько думаю про него, то есть он нажмет ли кнопку, он-то нажмет. А вот остальные, которые под ним, они понимают последствия нажатия. Ведь при любом раскладе, да, там, конечно... Конечно, это не, это не та война, в которой могут быть победители, но 100% Россия победителям не выйдет. Это прямо вот 100%. Я думаю, это они прекрасно понимают, вот те, кто под ним, которые должны будут исполнять. Ведь это же не так, кнопку нажал, что-то полетело. Это, это условность какая-то, да, как кнопку. То есть там очень много промежуточных таких людей, которые должны. Отдавать приказы. И вот мне интересно, они, насколько они отдают себе отчет, понимают ответственность, насколько они готовы. Вот в чем будет вопрос. Вы так уверены? Если будет Ичкерия, то будет все хорошо. Не, спешите, не, не смешите меня. Каждый при власти будет с полным карманом, что Чечня, СРФ, что без. На простых людях, на простых людей плевать, как было всегда. Я не уверен, что будет Ичкерия, и все будет хорошо. Я... Откуда мне это знать? Может быть, не будет хорошо. Но мы будем уже сами как-то а, решать эти проблемы, понимаете? То есть, свобода, она для того и существует, чтобы если у тебя что-то нехорошо, ты мог это исправлять. А когда ты не свободен, ты не можешь ничего исп исправлять. Понимаете, что вот сегодня Кремль, он туда кого-то ставит, и Кремль решает, меняет, там, хорошо там или плохо. То есть, не люди это решают, народ ничего не решает. Пока Кремль ставит, и Кремль решает, вот этот народ хорошо живет или плохо, не мы решаем. А вот мы хотим, чтобы у нас была свобода, и мы, допустим, какого-то избрали, чувака, правительство целое, неважно. И у нас плохо, к примеру. То мы, уже мы ответственны за вот это плохо. Это мы его избрали. То есть мы такого плохого человека или целую там команду, правительство поставили руководить своей страной. И поэтому это наша ответственность. Мы виноваты. И мы же будем это исправлять. У нас будут инструменты, потому что мы свободны, у нас своя страна, у нас есть инструмент для этого. А сейчас у нас вот этих инструментов нет. Мы, мы хотим от этого избавиться. Никто не дает никаких гарантий, никогда такого не бывает. Но зато у нас а, есть рычаги воздействия в случае, если мы свободные, независимые государства. А без этого, пока будет Кремль решать, мы никакой ответственности не несем. Это, это состояние, как вот, вот представим, что рабы да, у, у какого-то там а, хозяина. И вот, к примеру, этот хозяин, если он плохой, рабы же не могут его поменять. У них нет такой системы, Раб, он, он просто подчиняется. И вот он живет, живет, пока этот не, не умрет там по наследству, не передаст и другому. И у них надежда, что вот этот следующий будет хороший, к которому их передадут. А если он будет нехороший, им придется ждать и, и его гибели. Причем эти рабы уже сами там погибнут, дети потом будут под ним. Понимаете? Нет инструмента для того, чтобы менять. А в свободном обществе, тут свободное общество само распоряжается своей судьбой. А гарантии никто никогда не давал и дать не сможет. Более того, если, если кто-то думает, что там мы лишимся каких-то проблем, неправда, у нас проблемы всегда будут, и жизнь она вообще так устроена, что всегда появляются проблемы, ты эти проблемы должен решать. Запрокомментирую слова Каца про Рамзана Кадырова. Кстати, это вообще, конечно, <смех> улыбнула, как... Посмотрите, кстати, эти слова Каца на моем телеграм-канале вы увидите. Я выложил то, что он говорит про Кадырова. Такой он бред несет. Непростой он, говорит, был человек во времена Ичкерии. Это он говорит про Рамзана Кадырова, не про отца. Входил... Как он там написал? Входил высшее командование Ичкерии. Вот. И все это время Рамзан Кадыров, один из руководителей спецслужб Сепаратистской Республики. Рамзан Кадыров, один из руководителей спецслужб Сепаратистской Республики. Он часть высшего руководства. Вот на полном серьезе делает такие заявления этот Максим Кац. Ну это просто так, такой, блин, это такое невежество в... В вопросах Чечни, того, как, что там тогда происходило, где тогда был Кадыров, ну, хотя бы, я не знаю, одно, одну архивную съемку, где руководство а, Сепаратистской Республики, как говорит КАЦ, проводит какую-то встречу, решает какие-то важные вопросы, чтобы там присутствовал а, Рамзан Кадыров. Я могу показать архивные съемки, где Рамзан Кадыров в лезгинку танцует. Вот это все, что он делал тогда. Это единственные архивные съемки, сохранившиеся, где реально он принимает какое-то участие. Это танцы, лезгинка. Все. И этот человек сидит на полном серьезе эти вещи, говорит ему. И реально есть какая-то аудитория, которая это слушает, хавает. Просто такое дно. Может человек в чем-то реально разбирается, я не знаю, но, но Чечня это не твое. Ну, нет у тебя знаний. Скажи, пожалуйста, президенты и правительства меняются в России иногда, а патологическая ненависть к Кавказу остается неизменной. Это что, какое кредо у них? Это история, это историческое противостояние ненависти. Не бывает так, что раз... Ну, бывает, конечно, когда в какой-то момент люди ставят точку, и после этого они могут, вот как в Европе. Они тоже здесь в Европе друг друга люто ненавидели, убивали миллионы жизней, положили друг друга. В какой-то момент поставили точку, и все, после этого объединились. Вот, а у нас такого не было, чтобы мы где-то ставили точку, понимаете? У нас всегда было, что мы... Боролись, боролись, нас в какой-то момент подавляли. Мы опять набирали силы, опять начинали борьбу, нас опять подавляли. Потом, и вот так вот постоянно, это цикличная такая тема. Поэтому точки, точка не поставлена. И разумеется, это ненависть. Она постоянно бурлит, кипит. Где-то они ее глушат, делают вид, ну просто силой ее как бы, давят. А потом, как только появляется возможность, мы ее обратно просыпаемся и в, в, в, в такой атмосфере там какой-то не то что любви как, какой-то нормальной жизни это нормально отношения быть не может